всем привет сейчас вы смотрите вторую часть лайфхаков алисе онлайн давайте наберем хотя бы 100 лайков и тогда я выпущу третью часть просто я так понимаю алисия вам или не нужна на моем канале или да скорее всего не нужна но если нужна и наберется 100 лайков то я выпущу третью часть лайфхаков вообще продолжу все это снимать Короче, да, Все, поехали, лайфхаки. Вперед! Первый лайфхак. Итак, допустим, вы прошли с игры Star Stable Online или Minecraft, или что-то еще такое, где вы управляете левой рукой клавиатурой, правой рукой мышью. И тут вы заходите в Валисия онлайн, и тут э, до левой руки такое странное управление, что вообще прям больно, и вы начинаете играть двумя руками. Uh, ребят, я всю жизнь играю в Алисию одной рукой левой, И сейчас я покажу, что я из управления такого поставила, потому что неудобно так играть. Я знаю, сейчас очень мало людей играют одной рукой в Алисию, но... но я надеюсь, что я не одна такая существующая, да? Короче, просто я использую левый shift, левый control, WASD, как в ССО, пробел, в общем, да. Я даже инсерт поставила на букву F. Ну, все поменяла. Хорошо, чтобы все на левой руке у меня помещалось. Это особенно подходит для тех игроков, у которых маленькая рука, как у меня. У меня пятый немецкий размер. И, как это сказать? Короче, детский размер. Или шестой. Пятая, шестой, первый. так Короче, он маленький. И я просто создала идею, мне удобно играть одной рукой. <с <с которых большие руки, а у меня такие мелкие, то что мне все равно не проще так играть Правда, бывает так, что я Ctrl нажимаю не мизинцем, а куском ладони, но... А что я могу поделать? А что я могу сделать? Чтобы не возникло вопросов, как же я все таки поменяла управление, вы нажимаете сюда Нажимаете на любую клавишу И меняете Здесь то же самое, хоть тут и оно серым, ну, как бы полупрозрачным не подсвечивается, то же самое. Понятия не имеют, почему здесь полупрозрачное. Не знаю. Так им захотелось. Второй лайфхак. Допустим, человек едет ослепленный, со слепотой. Не в руках, а в смысле уже вокруг него это облако, фиолетовое, темное, цветом его вырубили. И все такое, и он пьяный, и развивается прямо вправо, а, а, а стойте ближе к сути. И если вы выстроите его него фаерболом, он окажется критическим. Я не уверена, что это стопроцентный шанс, но, по крайней мере, у меня всегда он был критическим, возможно, так и есть. Как? Он заключается в трех горячих клавишах. Первая позволяет вам обернуться. И вы можете увидеть, что происходит сзади, скрыть передать дракона или поставить лед. Игроки находятся слишком далеко от вас, а не в вашем поле зрения и переднего. И третья клавиша, она позволяет вам э, менять рафту с камеры. Зачем же это? Зачем? вы все эти клавиши можете увидеть у меня в управлении или в своем управлении, просто они... управление у нас, скорее всего, разное, друзья. Ну, вы видели первый лайфхак, да? Понимаете меня? У меня это стоит на F. Вот, смотрите, нам сейчас дадут фаербол. Мне фаербол нужен, друзья. Вот, смотрите, сейчас я ближко подберу. Видите, я не могу мне выстрелить. Не могу. Делаю вот так вот, смогу. А... Ребят, вы, конечно, простите меня за косяк, я не могу одновременно говорить о таком <говорить> <и> делать <говорить> У меня мозг не настроен! Ну, короче, вы поняли, вы же видели, там был прицел, да? Я, я типа. Ну или вот, видите, да? Наконец-то показала: уйди от меня, пожалуйста. А вообще, вот у всего вот так вот играть и на скорости вот, с поднятой камерой. Погодите, ребят, проблема, я вам еще одну кнопку не показала, вот, мне можно ее показать, и... мне никто не, не, не помешал, видите, я телепортнулась назад, и у меня был фаербол, и я теперь могу выстрелить еще. Он меня достали. Ну, короче, видели, да, меня еще хотели выстрелить, но я взяла, я нажала на R и увернулась. но там у меня, по-моему, попали, но у меня просто был щит. Но, а могли не попасть, мог человек не успеть нажать на фонтал? И он мог просто ну, выбросить свой фаербол, и я телепортнулась назад, и все, он в меня не попал. Типа, вот так вот. Четвертый лайфхак. Удерживайте фаербол на конту. На игрока, у которого есть щит. Есть вероятность, что этот игрок подумал, что вы нуб? Или этот игрок сам нуб. Ну, или не нуб, ну. Но... Ребят, спросите, кого оскорбило, кто это не знал. И он видит то, что вы на нем прицел держите, удерживаете контру, Ну, типа там красный, вот это вот, ну, красный прицел у вас в вот, вот показывается на игроке долго. Вы удерживаете, не, не отжимаете. Игрок думает то, что все, вы у него сейчас выстрелите, нажимает на щит, и все. И вы ждете, когда щит закончится, и только тогда отпускаете Ctrl. Ну не отпускаете, точнее, открыто, знаете, приотпускаете и резко на него нажимаете. Но я не уверена, я даже не знаю, как я играю, я, я просто даже на всех кнопки подряд, или... Чем вообще нажимаю? Ладно. И сами не, не попадайтесь на такие уловки, не нажимайте на щит, не используйте щит, пока не появится а, красный восклицательный знак или что-то. Понятно, да? То есть, когда прицел, вы вообще плюньте, вдруг игрок вообще промахнется. вдруг он вообще в другого оцелился. лайфхак. Вода замедливает вас и замедливает набор вашей шкалы магии. Поэтому, если вам м, нужно быстро обогнать человека, или э, быстрее набрать шкалу магии, не едьте по воде, если это человек прям рядом с вами, а такие ситуации бывают. Не на всех, конечно, картах, но бывают. Я думаю, люди, которые шарят, они шарят, чем то да? Наверное. Вторая часть лайфхаков подошла к концу. Как я говорила в начале видео, 100 лайков под э, второй частью, и я выпускаю третью часть лайфхаков Алисия Онлайн. А если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь ему лайк и подпишись на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.